Здравствуйте! Сегодня мы разберем тему множественного числа существительных в английском языке. Существительные в английском языке делятся на исчисляемые, countable и неисчисляемые uncountable. Неисчисляемые существительные не могут стоять во множественном числе. Например, существительные air, воздух, water, вода, information, информация, sugar, сахар и так далее. А в английском нельзя сказать два воздуха, пять воды, десять информаций или шесть сахара. Исчисляемые существительны наоборот, можно посчитать и соответственно поставить во множественном числе. One banana, two bananas. One dog, two dogs. One baby, two babies. One watch, three watches. Как вы видите, в примерах окончания множественного числа бывают разные. s, es, i, es. Для того, чтобы правильно написать множественное число английского, исчисляемого существительного, необходимо знать несколько правил. Давайте посмотрим эти правила. Если существительное оканчивается на s, s, s, CH SH X то во множественном числе на письме мы должны прибавить ES, который звучит как is one glass, two glasses, one bus, two buses, one tomato, two tomatoes. One dish, two dishes. Исключениями являются следующие слова piano, Пьонос. Радио. Радиос. Фото. Фотос. Видео. Видеос. И у этих существительных мы должны прибавить окончание. S во множественном числе. Если существительное оканчивается на y, то нужно посмотреть, что стоит перед y. Если перед y стоит гласная, one boy гласная o, то мы просто прибавляем окончание s. Two boys. Напоминаю, что в английском языке всего пять гласных: a, o, e, i, u. Если перед Y стоит согласное, one baby, согласное B, то мы заменяем Y на I и S и получаем two babies. One key, two keys. Перед Y гласное. One fly, two flies. Перед Y согласное. One puppy, two puppies. Перед y снова согласная. В случае, когда существительное оканчивается на F или FE, во множественном числе мы заменяем F и FE на окончание VES, которое звучит как VZ. One leaf, two leaves. One knife, two knives. One cough, two coughs. Исключением из этого правила являются следующие слова. Giraffe, giraffes, roof, roofs, chief, chiefs. Некоторые существительные образуют множественное число по-другому. Они называются слова исключения, и их необходимо просто выучить. One man, two men. One woman, two women. One person two people. One mouse two mice one child two children one foot two feet one tooth two teeth one fish Two fish, one sheep, two sheep, one deer, two deer, one ox, two oxen, one goose, two geese. Как видно, при образовании множественного числа некоторые из этих пар полностью меняют слово. Некоторые меняют букву в корне слова. А есть небольшая группа существительных, которые имеют одинаковую форму для единственного и множественного числа. Итак, мы разобрали четыре правила. Образование множественного числа существительных. Однако, если наше слово не имеет ни одного из вышеперечисленных окончаний и не является исключением, тогда мы просто прибавляем к этому слову окончание s во множественном числе. One dog. Two dogs. One plate. Two plates. У нас нет окончания G и нет окончания I в наших правилах. Теперь давайте вместе разберем некоторые примеры построения множественного числа существительных. One horse. Слово оканчивается на I, такого окончания нет, поэтому прибавляем S. Two horses. One potato. Существительное оканчивается на O. Это первое правило, поэтому мы прибавляем ES. Two potatoes. One woman. Это слово-исключение. И оно имеет свою форму. Two women. One match. Существительное оканчивается на CH, это первое правило, и мы прибавляем ES. Two matches. One city. Слово оканчивается на Y, перед ним согласные T, поэтому мы убираем Y и прибавляем I и S. Two cities. One piano. Слово оканчивается на О, однако мы должны помнить, что это исключение. Поэтому мы просто добавляем S. Two pianos. One wife существительно оканчивается на FE. Заменяем это окончание на VES. И получаем two wives. One monkey. Слово оканчивается на Y. Перед ним. Гласное и поэтому прибавляем окончание с two monkeys one child слово исключение имеет свою форму two children one box существительно оканчивается на x это первое правило прибавляем и с two boxes если вы обратили внимание, то правила множественного числа существительных и прибавление окончания "-s", у глагола с местоимениями "-he", "-she", "-it", во времени Present Simple, во многом схожи. А для того, чтобы убедиться в этом, еще раз внимательно посмотрите наш видеоурок на тему Present Simple. Желаю вам удачи!